Диверсия на севере Крыма. Запорожская АЭС может заполнить Крым радиацией. Севморзавод в глубоком кризисе. Это программа Качаем Прессу. Меня зовут Эмиль Валеев. Здравствуйте. Более трех тысяч человек было эвакуировано из сел Майская и Азовская в Джанкойском районе Крыма после того, как с утра на временной площадке для хранения боеприпасов произошла серия взрывов. Взрывы снарядов на складе с боеприпасами Минобороны РФ официально признала диверсия, в результате которой серьезные повреждения получил не только сам склад, но и ряд гражданских объектов – ЛЭП, электростанция, железнодорожные пути и несколько жилых домов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. В данный момент следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства случившегося и ведут поиск причастных к диверсии лиц. Помимо двух пострадавших от взрыва гражданских лиц, жертв среди населения нет. Однако инфраструктуре был нанесен серьезный ущерб. Больше всех досталось железной дороги. Интересно, что пути находились всего в 50 метрах от склада боеприпасов, что, конечно, противоречит технике безопасности. Сейчас уже разбираться поздно, но мне этот факт кажется очень странным. Железнодорожное сообщение было нарушено на несколько дней. Также в районе продолжалась одиночная детонация боеприпасов. Провести саперные мероприятия долгое время не получалось. Но это все вводные данные, а поговорить хочется о реакции силовых ведомств на этот крайне неприятный инцидент. В тот же день Минобороны признала взрывы диверсии со всеми вытекающими последствиями. Получается, военные официально подтвердили, что на территории Крыма действуют диверсионные группы из профессионально подготовленных людей. Как по мне, это уже большой шаг вперед, потому что версия с неудачливым курильщиком из Новофедоровки, мягко говоря, неправдоподобна. Теперь все наперебой обсуждают, как же противодействовать проникшим на полуостров диверсантам. Можно даже сказать, что такое заявление Минобороны – это перевод стрелок в сторону ФСБ, которая не справилась с предотвращением атак. Экс-сотрудник антитеррористического ведомства сообщил форпост на условиях анонимности, какие действия по борьбе с угрозой можно и нужно предпринять. Все упирается в сложности с привлекательностью Крыма для туристов. Конечно, больше патрулей и режимные зоны вокруг военных объектов помогут усложнить проведение диверсии, но для этого нужно больше людей и средств. Главный вопрос остается, как же все-таки предотвратить атаки, пресечь возможности для внедрения? Вот что отвечает спикер. Нужно ориентироваться на то, что любой диверсант – это человек, а человек рано или поздно совершает ошибки. Нужно ждать этих ошибок. Не хочется, конечно, обесценивать опыт и знания нашего собеседника, но вот вам лично не кажется такой подход непродуктивным? Ждать ошибки профессиональных разведчиков можно довольно долго, за это время уже половину Крыма взорвут. Мое непрофессиональное мнение таково. Нужно просто не допускать попадания этих диверсионных групп к нам. Понимаю, что эта работа сложная, но любая техника безопасности всегда снабжена золотым правилом. Предупредить легче, чем разбираться с последствиями. Крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция регулярно подвергается ракетным обстрелам Возможные повреждения блоков могут иметь последствия не только для самой Запорожской области, но и для соседних регионов России, в том числе для Крыма О безрадужных перспективах рассказывают крымские специалисты Негативных сценария два – самый настоящий ядерный взрыв и грязный взрыв на складах ядерных отходов как вы понимаете, первое гораздо страшнее. При этом затронет не только территорию Украины, России, но и большую часть Европы. Будем все же надеяться, что этого не произойдет. Основания для надежд есть. Реактор любой атомной станции надежно защищен от внешних воздействий и строится буквально так, чтобы выдержать прямое падение самолета. Уж с ракетой он как-нибудь справится. Однако это вовсе не означает полную безопасность. Во-первых, есть уже упомянутые ядерные отходы, проще говоря, свалка. Они также запечатаны, но, конечно, попадание ракеты им не пережить. Ядерного взрыва не будет, но зараженные обломки разлетятся по местности и загрязнят водоемы и атмосферу. Ученые предупреждают, даже при таком, очевидно, не самом пессимистичном сценарии, отмахнуться не получится. ЗаС стоит на берегу Каховского водохранилища, которое связано с Днепром. А там и Северокрымский канал, и Черное море. Пугаться еще рано, вода из канала используется только для сельхознужд и все еще регулярно проверяется экологами. Срок замеров с открытия канала еще не прошел. При загрязнении его можно будет вновь закрыть. Обидно, понимаю, но эти радиоактивные овощи употреблять тоже не хочется. И все равно остается воздух. Роза ветров в Крыму складывается с преобладанием северных ветров. Особенно это заметно в осенне-зимний период. Вывод? От разрушительного воздействия совсем не мирного атома в Крыму уж точно не укрыться никому. Это факт. И при условии, что самого ядерного взрыва удастся избежать, а я верю в то, что так и будет. Мне кажется, нужно принять самые решительные меры по обеспечению безопасности на таком важном объекте. Здесь недопустимо наплевательское отношение и халтура. Следующая новость, как бы мне не хотелось это признавать, зловеще дополняет предыдущую. В Севастополе планируется отремонтировать ведомственное убежище в районе улицы Марата. Повторный конкурс на восстановление специального объекта был объявлен Центром хозяйственного и сервисного обеспечения ОМВД РФ по городу Севастополю. Начальная цена контракта – 20 миллионов рублей. При этом заказчикам озвучен ряд интересных условий. Среди них – предварительный список рабочих и их документы. Вход на стройку – по пропускам, а в ночное время ни – ни-ни. В позапрошлом выпуске мы рассказывали об арт-пространстве в заброшенном убежище завода имени Калмыкова. Теперь и правительство решило не отставать, да сделать собственное с Блэкджеком мы, ну вы поняли. Сроки реставрации, кстати говоря, довольно сжатые. Всего 70 дней. Видимо, куда-то наше УМВД спешит. И все же контракт не нашел желающих его исполнить. На первый конкурс не было подано ни одной заявки. Очень грустная ситуация. Неужели в Севастополе и правда могут только новые человейники плодить? А даже за такую, казалось бы, не очень сложную работу браться никто не хочет. Знаменитый «Севморзавод» терпит крушение над водами Севастопольской бухты в течение 325 серий. Такие ассоциации приходят мне на ум, когда слышу новости об очередном наборе и последующем увольнении сотрудников с предприятия. Затянувшееся акционирование Севастопольского морского завода, громкие заявления о его планах и довольно скромные последующие свершения, проект по освобождению части территории под застройку и информация о массовом увольнении людей – все это заставляет тревожиться за судьбу севморзавода даже тех, кто никогда не был с ним связан. Похоже, наша верфь, что называется, дышит на ладан. Крупных заказов у завода просто нет, а даже возможные перспективы не выходят за рамки проектной документации. При этом сейчас, даже по официальным, есть основания полагать, что несколько завышенным данным, на севморзаводе трудится около 500 человек. Очевидно, что это очень мало для громадного, в свое время практически градообразующего предприятия. Пару лет назад севастопольские производственные мощности в Мемпромторге назвали недостаточными для производства крупных судов. Оказалось также, что гавань русских моряков не располагает и достаточным опытом. Получается, не можем. Но вот вопрос, хотим ли? А, видимо, тоже нет. Тот же Минпромторг в лице руководителя Дениса Мантурова хочет часть территории завода отдать под застройку, а остальное модернизировать для компактного судостроения. У меня, честно говоря, зубы скрипят особенно сильно, когда слышу такие предложения. Заводы у нас меняют на домики, торговые центры и другие ненужные городу вещи. Такое ощущение, что скрипят зубы только у таких, как я, никак не причастных к судьбе Севморзавода. Варианта 2. Либо мы чего-то не знаем, что маловероятно, либо севастопольские промышленники окончательно отказались от возрождения завода в его былой мощи и скоро гигант пойдет под распил. В подтверждение тому инициативы на федеральном уровне. Пишите в комментариях, какие эмоции у вас вызывает эта новость. Мне очень интересно узнать мнение простых севастопольцев о Севморзаводе. Теперь довольно короткая новость, которая, тем не менее, вызвала бурю обсуждений и породила несколько особенно забавных комментариев, которыми я хочу с вами поделиться. Дело вот в чем. Утром 15 августа жители Севастополя могли наблюдать нехарактерную для Графской пристани картину – 45-метровую белую яхту Deep Story. Она была построена турецкой компанией Akrun Yachts и покоряет моря с 2012 года. Согласно открытым данным, яхта прибыла в город-герой из Турции, при этом ходит она под флагом Черногории. Объявление о ее продаже можно найти на сервисах продажи яхт, а вот информации о собственнике яхты в открытых источниках нет. Яхта-загадка не делится ни целью своего прибытия, ни личностью владельца, ни дальнейшими планами. Видимо, возмущенные такой наглостью, севастопольцы в комментариях под новостью начали активно язвить. Некоторые интересуются скидкой для пенсионеров на немаленькую цену яхты в 8,5 миллионов евро. Кто-то надеется, что люксовый транспорт прибыл в город герой, чтобы возить людей в Анкерман. Вот такую инициативу я бы одобрил: бюджетная суперяхта на маршруте по бухтам Севастополя. Но настоящий перл комментаторы выдали, когда узнали, что Deep Story оснащена вертолетной площадкой. Может нести вертолет, так пусть принимает участие в СВО. А что, звучит неплохо. Новый флагман Черноморского флота. Турецкая яхта. Патриотичное, сильное политическое высказывание. Шутки шутками, а все же всем уязвленным хочется пожелать скорейшего избавления от иллюзий коммунистического будущего. И помните, завидовать вредно. Двое подозреваемых в кражах драгоценностей из православных храмов страны были задержаны в ходе совместной операции Главного управления уголовного розыска МВД России, полицейских из Республики Крым, города Севастополя, а также сотрудников Росгвардии. Расхитители храмов позарились на Свято-Никольский храм, но после успешного дела были моментально пойманы. Изобретательно спрятанные украшения на сумму более 1 миллиона рублей также нашли, а значит дары прихожан безопасности и будут возвращены церкви. Правоохранители предполагают, что задержанные могут быть причастны к еще четырем аналогичным кражам, совершенным в Санкт-Петербурге, Оренбургской области, а также Республике Беларусь. Получается, в Севастополь наведались гастрольная труппа в составе двух человек. Чтобы вы знали, я не поддерживаю воровство в любом виде, но воровать из храмов – какой-то отдельный вид мерзости. Не умеешь созидать и хочешь заработать воровством, так воруй хотя бы у богатых. А так бабушки несут последние кольца в храм, и в итоге они попадают в лапы к таким вот, с позволения сказать, туристам. Неужели вы думали, что выпуск «Качаем прессу» может пройти без обсуждения строек? Как бы не так, эту интересную тему я оставил на сладенькое. Власти Севастополя не отказываются от планов по благоустройству набережной у бухты Омега. В настоящий момент процесс находится на обязательной юридической стадии, о чем свидетельствуют документы, размещенные на сайте регионального правительства. Напомню о необходимости изменений на набережной в Гагаринском районе Севастополя глава региона Михаил Развожаев заявлял еще в 2019 году. Данная территория, по его словам, нуждалась в комплексном благоустройстве и целесообразном использовании некогда брошенных и замусоренных участков. Абсолютно благая инициатива бухту Круглую давно пора привести в порядок я сейчас не только о благоустройстве зон отдыха, но и, например, об очистных мероприятиях. Сейчас Омега очевидный рекорд смен по степени загрязненности воды и пляжа. Сама зона – отличный проект при условии его грамотной реализации. Однако еще до начала строительства появились первые трудности – так как территория планируемого благоустройства расположена в границах достопримечательного места древний город Херсонес-Таврический и крепости Чимбала и Каламита, а также подходит к участку выявленного объекта археологического наследия усадьба на дело номер 7, экспертам предстояло оценить влияние проекта на сохранность данных объектов. Специалистами было установлено, что более тысячи квадратных метров территории усадьбы попадают в зону планируемого благоустройства. Предлагается изменить проект или же не вести работы в этом месте. Все же надеюсь на то, что Круглая Бухта получит свой приятный и благоустроенный уголок, а действительно полезный и важный проект доберется до стадии сдано. Не хочу показывать пальцем, но что-то я не припомню, чтобы историческое наследие было причиной прекращения проектов, которые наше правительство считает действительно важными. А с вами был Эмиль Валеев в программе «Качаем прессу». До новых встреч!